Сегодня мы поговорим на тему «Исключительная личность Христа». В четверг 20 сентября 2001 года президент Соединенных Штатов выступил сильно речью на объединенной сессии Конгресса. Он предупредил Америку, что она сейчас находится в состоянии войны против всемирного терроризма. Президент назвал эту войну «битвы между свободой и религиозным терроризмом». Террористы, против которых мы воюем, хотят внушить свои религиозные убеждения всему миру. Это действительно общепризнанная цель всех экстремистов ислама. Они хотят заменить Библию Кораном, и они прикладывают все усилия для того, чтобы внушить всей земле единственную религию – ислам. Тем не менее, нынешняя война распространяется гораздо дальше этого конфликта. Война, в которую мы вовлечены, всегда была есть и будет между двумя извечными силами – княжеством и силами сатаны, и Божьим Единородным Сыном Иисусом Христом. Позвольте мне объяснить. Эта война началась с очень давних времен на небесах. Архангел Михаил с воинством ангелов воевал против Люцифера и восставших ангелов, вставших на его сторону. Как написано «И произошла на небе война».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 и он был изгнан на землю вместе с другими восставшими ангелами, которые составляли одну треть всех ангелов небесных. Итак, сейчас местом продолжения войны стала земля. Дьявол образовал секретное подпольное царство вместе со своими злыми ангелами, и он начал вести войну против божьего народа, занимая тела порочных людей. Сатана изобрел свою собственную религию, объединив тех, Кого он знал в одно всемирное тело. Одержимых демонами людей он назначил своими пророками, учителями и даже правителями наций. И он разослал их повсюду, чтобы распространять свое несвятое Евангелие. Но и у дьявола была одна проблема. Он не смог обратить многих посредством своего учения. Он не смог заставить осознать свою вину и убедить кого-нибудь через его учение. Почему? потому что оно не производит жизни. Оно не дает мира, радости или власти над порабощающим грехом. Поэтому сатана должен был прибегнуть к военным действиям, и его оружием стали силы и страх. Короче говоря, дьявол взрастил армию террористов, чтобы разбить свою оппозицию, и он использовал эту кровожадную армию, чтобы овладеть всеми народами. Он покорил целое общество под свое демоническое правление, выпустив из тех народов миллионы миссионеров, чтобы распространять свое учение. И с тех пор многие отдали свою жизнь, чтобы всячески насаждать эту идею всемирной, единой религии. Война, которую ведет сатана, всегда была направлена против божьего народа. Как написано, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, то есть Христа. Это гонение Божьей Церкви началось еще в пустыне. Сатана овладел египетским фараоном, чтобы уничтожить Израиль рабским трудом. Дьявол знал, что Христос придет по линии израильского рода, поэтому он пытался уничтожить Израиль и этим самым предотвратить рождение Сына Человеческого. Но Писание говорит, что Большой Орел устремился вниз, чтобы спасти Божий народ. И даны, как написано, были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. Господь вывел свою церковь из Египта и укрыл ее божественными крыльями своей защиты. Как написано, «Ибо часть Господа — народ его». Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распространяет крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь. Один водил его, и не было с ним чужого Бога. Какая восхитительная картина! Какая... Грозная орлица. Бог поднимал свою церковь и переносил через любые испытания. У Красного моря, в пустыне и в обетованной земле, Он один заботился и хранил жену, которая имела родить Христа. Обратите внимание на то, как Сатана посылал целый поток соблазнов, чтобы совратить Израиль в пустыне и в обетованной земле. Писание говорит нам, что дракон низводил Израиль демоническими силами и пустил змеи из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Цель этих сатанинских усилий была в том, чтобы увлечь Божий народ дьявольским идолопоклонством. Мы видим, как это случилось, когда народы, окружавшие Израиль, соблазнили его всякого рода похотью. Наконец, к концу Ветхого Завета церковь казалась смертельно раненой. Сатанинское наводнение почти победило Божий народ. В это время израильское богослужение было осквернено, смешано с это поклонством и похотью. Это ужасное положение вынудило Бога возвать к его народу. Где? Благоговение предо мною. И к священникам он прогремел, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы имя твое. Вы приносите на жертвенник мой «Нечистый хлеб. Нет благоволения к вам моего, — говорит Господь Саваов, и приношения из рук ваших, — неблагоугодно мне. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем его? Тем, что говорите всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит». Тем не менее, в самом конце книги Малахии, последней книги Ветхого Завета, мы видим луч света. Господь провозгласил в последней главе «А для вас, благоговеющий перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Писание указывает на помощь, которая должна была прийти. Но земля помогла жене и разверзла уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Помощь пришла через воскресение Христа Иисуса. Когда земля, как написано, открыла уста свои, она открыла могилу, державшую Мессию, и сатана не смог удержать Иисуса, запечатанным под землей. Господь открыл гробницу, и Христос воскрес. И Его воскресение поглотило силу сатанинского наводнения. Победа на кресте предопределила конец всей оппозиции ада. Что случилось потом? Как написано... И рассверепел дракон на жену И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее Сохраняющими заповеди Божьи И имеющие свидетельство Иисуса Христа Кто этот остаток семени жены? Это мы, церковь В эти последние дни дьявол снова ведет войну с Божьим народом Но сатанинские атаки они направлены на то, что мир называет церковью его битва не против религиозных систем. Сатана атакует святое семя, прославляющий Христа остаток. Он ведет войну против тех, кто проповедует и верит в Иисуса Христа как Господа. У этой окончательной войны есть только одна причина. Спорный вопрос, стоящий в центре этой войны, — это божественность Иисуса Христа. Он ли Христос, единственный Сын Отца, Бог воплоти, Спаситель всего мира, или Христос был всего лишь очередной пророк, который ходил повсюду и делал добрые дела? Был ли он обыкновенным человеком, не божественным, не воскресшим Спасителем, сидящим рядом с Богом во славе? Апостол Петр свидетельствует об исключительности Христа, ибо нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись. Петр делает это абсолютно несомненным. Никакое другое имя под небом не дает вечного спасения. Иисус одним является Мессией, Божьим Сыном, и Он ни с кем не разделит этой славы. Подобно Павел говорит,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 и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которой есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Павел также обращает внимание на то, что однажды всякое творение признает Иисуса исключительно как Господа. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса...» преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Каждый язык во всей вселенной будет свидетельствовать, что ни Магомед есть Бог, ни Аллах, ни один из миллионов индуистских богов, но только один – Иисус Христос. И только он, агнец Божий. Это и есть тот спорный вопрос, причина войны. Однако не ошибайтесь, эта война ведется не из-за имени, она ведется из-за божественности Иисуса, воскресшего Господа. Откатываясь назад, Экуменическая Церковь в эти дни стремится прямо в руки сатанинской стратегии Всемирной Церкви. В конечном счете, эта объединенная церковь включит в себя все основные религии мира. Католическую, греко-православную, ислам, индуизм, буддизм и даже протестантизм. И сатана исполнит единственный компромисс между этими религиями, чтобы осуществить это единство. Что их соединит вместе? Имя Иисуса. Конечно, Иисус, который соединит эти группы вместе, будет другой Христос и новая Евангелие. И тем не менее, для некогда евангельских деноминаций это имя будет поводом для объединения с исповедующими другую веру. Они будут говорить, мы можем согласиться в одном, Иисус был учитель и пророк. И Он – это дух человеческого добра во всех нас. Мы все можем признать Его как святого человека. Вообразите Создателя Вселенной, униженного до такой степени, и Иисус не будет больше признан как Христос Господь. Экуменическая церковь будет отбрасывать прочь любую мысль о его воскресении и спасающей силе. Вместо того она будет использовать его для объединения всех во всемирную религию, принадлежащую сатане. Конечно, весь мир может принять Иисуса как человека, и у сатаны с этим нет проблем. Он может вынести всемирное восхищение и восхваление Иисуса-человека. Действительно, другие писатели воспели человеческие труды Иисуса, одновременно смеяв его божественность. Некоторые из самых красноречивых слов, когда-либо написанных о нем, принадлежат представителям агностицизма, философского учения, отрицающего возможность познания существования Бога. Не видите ли вы сатанинскую коварную ловушку, во всем этом. Когда дьявольская всемирная церковь окончательно разгласит свой призыв по всей земле, миллионы теплых христиан будут обмануты. Они будут рассуждать «этот всецерковный союз должно быть вещь нормальная». Его лидеры так много говорят об Иисусе. Любой, кто говорит об Иисусе, так много должен иметь настоящую христианскую веру. Это – Наиболее ошибочное мнение, какое только можно иметь. Каждая мантра сатанинского дьявольского союза будет «Иисус, Иисус, Иисус». Сегодня евангельские лидеры уже спрашивают, почему не могут все группы быть едины в Иисусе. Ко всему евреи признают Иисуса как пророка. Мусульмане видят его как хорошего человека и великого учителя. Даже сики и хинди уважают Иисуса. Позвольте мне остановиться здесь для того, чтобы прояснить кое-что Я благодарен всемирному единству, которое образовалось после трагедии 11 сентября Я радуюсь тому, что все американцы, независимо от их вероисповедания Были способны стать вместе, как один народ Я молюсь, чтобы этот союз остался надолго после того, как наша боль утихнет Но объединение религий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 И некоторые церкви очень успешны в изгнании демонов. Но много подобных церквей производит изгнание, учение и добрые дела во имя другого Иисуса. Христос указывает, что те люди будут доказывать на суде, «Господь, мы делали все это Твоим именем, но Господь ответит, и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Иисус скажет, «Я не знаю вас, и вы, конечно же, не знаете Меня. Я – живущий Сын Бога, а вы говорили всем, что Я был всего лишь человек. Вы старались убрать силу Моего Евангелия, Иисус у вас был не тот, кем Он был на самом деле, и сейчас удалитесь от Меня. У вас нет счастья в Моем Царстве». Павел предупреждает нас не иметь искаженной понятия о простоте, которая во Христе. Греческое слово «простота» в этом стихе имеет значение единственности, исключительности. Иными словами, Христос – личность несложная. Правда о Нем очень проста. Иисус – Бог. Он божественен, рожден от Девы, был распят и воскрес из мертвых. Но я боюсь, что вы отвратились от этой простой и особенной истины. Как написано «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Затем Павел предупреждает о служителях, которые проповедуют иного Иисуса.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 Сатанинский и коммунический союз церквей приведет к великому гонению. Этот союз сам по себе будет главной силой гонения. Мне дали видеокассету с записью телевизионного интервью с очень известным евангелистом. Репортер спросил служителя напрямую, будут ли мусульмане спасены, и спасутся ли евреи, если они не верят в Иисуса. Определенно, евангелист оказался загнанным в угол. Он знал, что если ответить словами Петра, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, он будет презираем и пресса распнет его. Вместо этого евангелист был одобрен за его ответ. Мусульмане любят Иисуса. И евреи имеют дух Иисуса в себе. Да, те и другие будут спасены. Я не мог поверить в то, что это говорил известный христианский лидер. Невозможно быть принятым всем миром, если вы отстаиваете божественность Иисуса. Вы будете избегаемы, отвергнуты, превращены в мишень для насмешек. С другой стороны, любой служитель, прославляемый всем миром и другими религиями, уже исказил Христово Евангелие. Такой человек проповедует иного Иисуса. Я верю, что наступают дни, когда весь мир начнет задавать этот определяющий вопрос. Вы верите в исключительность Иисуса Христа? Пойдут ли люди в ад только потому, что не верят в Иисуса как единственный путь к спасению? Мы будем сталкиваться на почве этого с нашими неверующими друзьями, сотрудниками на работе, работодателями. Быть может, они не будут спрашивать буквально в этих выражениях, но суть вопроса останется неизменной. И если мы решительно ответим «да», я считаю, только Иисус имеет силу спасать. Мы будем выглядеть в глазах общества, как религиозные фанатики. Мы будем осмейны и гонимы, как политически некорректны и нетерпимы. Как евангельские христиане здесь, в церкви, в Тайм-сквер, мы не являемся антисемитами, не антимусульманами или анти-еще кто-нибудь. Мы верим, что Бог любит весь мир». Он любит евреев, мусульман, гомосексуалистов, атеистов. Но как христиане мы вынуждены не соглашаться с убеждениями каждого из них, потому что свои убеждения мы основываем на Библии, как на Божьем Слове. Вы можете думать, что подобное гонение будет только в далеком будущем. Но уже сейчас... Различные экуменические группы составляют наброски теологических утверждений для Всемирного Союза Церквей. И они работают над решением того, что они называют вопросы Иисуса». Европейский Союз Наций составил законы, запрещающие критику его действий. Скоро никто не сможет публично подвергать сомнению его действия. Я уверен, что среда подобного рода взрастит эту единственную Всемирную Церковь. Еще только один шаг — и законы Европейского суда наложат запрет на религиозный фанатизм, и обращение из одной веры в другую будет преследоваться. Я считаю, что все это действие сатанинской ярости против святого семени Христа на земле. Дьявол ведет войну, озлобляя против христиан массой, независимо от их верований. Более и более мы будем видеть, как дьявол мобилизирует общество, чтобы противостать каждому верующему в Иисуса Христа как единственного, имеющего силу спасать. Внезапно даже те, кто раньше не обращал на нас внимания, спросят нас многозначительно, «Ты веришь, что Иисус – единственный путь на небеса?» «Я хороший человек, но я ни во что не верю, и ты мне говоришь» что я пойду в ад только потому, что я не верю, что твой Иисус есть Бог?» Выступление за истину может стоить нам нашей работы, карьеры, дружбы. В некоторых странах это уже стоит христианам их жизни. Однако образцом для того, как отвечать на подобные вопросы, является сам Христос. Когда первосвященник спросил его, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус незамедлительно ответил, я. Скоро весь мир предложит нам принять другого Иисуса. Он будет оказывать на нас давление, чтобы мы отказались от нашей веры в Иисуса как спасителя Господа. Он захочет, чтобы мы отвергли Его непорочное рождение, Его сверхъестественную силу, Его чудеса, Его жертвенную смерть, Его воскресение, Его второе пришествие. Однако, как Его последователи, мы знаем, что это истины на которых зиждется вечность, и мы должны быть готовы умереть за них. Я уже решил, как я буду отвечать. Каждому, кто задаст эти вопросы, я заявлю с любовью и состраданием. Ты имеешь право верить, как хочешь. Ты также имеешь право не верить вообще. Ты можешь поклоняться любому Богу или не поклоняться никому. Я не буду становиться на пути, по которому ты идешь». Но я также имею право верить в то, что я избрал. И я верю, что нет под небом другого имени, которому мы могли бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Мой Бог любит всех, и крест Христов – доказательство этой любви. Победа в этой войне уже предопределена. Книга Даниила нам дает пророчески взглянуть на то, как эта война будет закончена.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 частью глиняные царю приснился огромный истукан сверкающий и ужасный все его тело было сделано из крепкого металла однако ноги его были глиняные даниил поясняет что этот истукан представляет собой царство всего мира а глина символизирует слабость сил мира последних дней эти царства будут становиться менее блистательными и не такими грозными по мере приближения конца. Затем Даниил продолжает: Ты видел его, доколи камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил востукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Камень, который описывает здесь Даниил, это никто иной, как Иисус Христос. Он скала вечная, и он грядет с небес, чтобы разбить все земные империи. Когда мир увидит все это случившемся, божественность нашего Господа будет невозможно отрицать. Каждое колено преклонится пред Ним, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос Господь. Мы не собираемся убивать террористов нашим оружием, бомбардировщиками или ракетами, человеческими силами. Мы не сможем очистить мир от подобного мерзкого порока. Господь говорит, что царство Его Сына окончательно разобьет и поглотит все империи зла. Да, правосудие произойдет, но оно придет от Небесного Отца свыше. Что это будет за день, когда террористы всего мира очнутся перед судебным престолом Христа? Они будут думать, нам обещали рай за нашу жертву, нам говорили, что мы будем иметь красивых женщин, вкусную еду и напитки на всю вечность. Но они внезапно осознают, что то имя, которое они пытались полностью стереть с лица земли, Сейчас стоит перед ними, как их судья. Мое слово к вам здесь сводится к одному единственному стиху. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Утверждение Иисуса здесь абсолютно исключительно. Ни мусульманин, ни индус, ни еврей, ни язычник, Никто не может прийти к Отцу иначе, как только через Иисуса Христа. Точно так же, как Иисус спрашивал своих двенадцать учеников, Он спрашивает нас сегодня, за кого почитают Меня люди? Ученики отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, иные за одного из пророков, но суть вопроса Иисуса к Его последователям была такова, а вы, вы? «За кого почитайте меня?» Наш ответ должен быть таким же, как и ответ Петра. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Пусть это будет нашим исповеданием перед всем миром сейчас и вовеки. Аминь.